Приветствую всех, с вами вы на канале Артюмы. Мы продолжаем проходить сталкер чистое небо. Третья часть. В прошлой части мы для Силья, прыжки чистого неба на болотах, сражались с ренегатами. Теперь нам нужно поговорить с Игоревичем, идти на кордон. Так что. Сейчас тут будут военные. Только да, будут нас стрелять, надо не знаю. Да, лежать. Ничего, сейчас? Ну Ты Не получилось. очень быстро Сейчас пойдем к Сидоровичу. Ну привет. Угу. Так, здравствуй. Круг Сидорович. Здорово, рад тебя видеть. Ну все, давай о деле поговорим. Привет, наемник. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло. Говорят, что я недавно сталкера гул. Интересовался редкими деталями. Припоминаешь? Хм, да у меня за день столько сталкеров бывает. Всех и не упомнишь. С какой радостью мне голову ради тебя напрягает?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 Идет? Да. Что конкретно нужно сделать? Дуй Сталкера. Эти Робин Гуды за насыпью что-то вроде базы организовали. И держат под замком Халецкого. Это так зовут командиры местных воя. Разбирайся со сталкерами как хочешь. Разрешают все. Но чтобы Кейс Хабаров был у меня, попробуй для начала пообщаться с Валерианом. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдешь. Договорились. Ты говори давай, с чем пришел. Так, ну, здание встретиться сталкиваем. мне. не забывай. Я все еще жду кей. Ну, снова убери. Про кейс не забудь. да да, -да. Так. Опять туда идти за нас А, сейчас мы это и выясним. Так, мне надо, может быть, я найду <coughs> какой-нибудь тайник. Потому что мне нужны бельты. О! Нормаз. Ну <coughs> вс, теперь можно найти. Надо что-то идти, наверное. Ну? Сейчас разберемся, как. Слоякина, по идее. Ой, чувство Хорошо, все кончится. Тебя уже ждут. ты что, ствол вообще из Рук не выпускаешь. <звы> Блин, придется помогать. Сейчас быстро вс сделаю. Держись. Отлично! Right, Лайна-лайна! Right, right. сейчас топьемся okay. <свист> а не привет мужик все теперь думаю, отъемся Врач, нас так просто не возьмешь. Болт вам ржавый, да, жалко, конечно, сталкеров. тебя не жалко. не прям появились я на раньше тоже все это наши да а, это наши отлично все теперь будем... быстрее Торговец, за тебя слоячка. да теперь мы будем кластике, средства на... Так, нужно в делену найти. Да, или какого-то ключ. Слушаю тебя! Мы да уж заждались тебя. Дой главному, быстро. Слушаю тебя. Так, надо одного вас где? Ну, рассказывай давай. Ага. Так, главное тут, значит. Здравствуй. Здорово, наемник. Не часто вас на кордоне встретишь. С чем пожаловал?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 Говорить с Халицким не Так, ну давайте мы поговорим еще. Блин, жалко пистолет не загустать. Так было бы с ним не так хорошо, что мы говорим. Сейчас мы с ним поговорим. Че, интересно, да? Ух, как вы все запарены. Чего уставится, козел? Забавно видеть командира военных за решеткой. Смейся, смейся. Если охота узнать який с хабаром спрятан, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего. Скоро мои ребята всех вас в чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в наседание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. Он не мой главарь, я наемник. Даже так? И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам. Ну, например, вынести этих снайперов на нас. Слишком дорого для такой крысы, как ты. Вали, вали до первой аномалии. Что ты еще выходит, тебе Как в зоопарке. Ты как в террагине издеваешься До да встречи тебя при других обстоятельствах, я бы. А сейчас устало что-то. Он сослужился, мои бывшие. Уже все с большими звездами вокругах, штабными. Думаешь, мне делать нечего, только за вами по зоне шастать. Все задрало, все, и зона эта ваша, и вы, Сталкеры, и Сидорович, урод, и твари эти! Ребята жизни кладут, они все прут, прут. Кругом только звездеть могут. Защитим цивилизованный мир, не допустим. Что генералы, что эти педики в телевизоре. Или брешут на дно, или такое заливают. А вот хоть один мудак из начальства вред сходить пробовал? Так, чтобы на пузе да между аномалиями. Или, скажем, сектора зачистить. Или за сталкерами по болотам погонять. Кослы.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 Начальники жируют, все как один зоны прибыли имеют. Так почему мне? Халецкому нельзя. У военного какая задача? Выполнить приказ и выжить. Я выживаю, как умею. Ебрысы ты, это ж какой звездец кругом, одни уроды. Еще немного, и я или перестреляю всех, или сам застрелюсь. Если ты такой правильный, чего же информацию сталкеров обонтеть после вас? Это вроде как обман получается. Обман? Да вы всем не до одного места шваль уставная. уставная. Нарушители хрена. Только за то, что вы периметр зоны переступили, вас расстреливать полагается. И чтоб ты знал, приказы соответствующие мне имеются. Одна печаль. С тела, кроме вонючих ботинок, ничего не обломится. А за шлепанье компенсация полагается. Работа ведь нервная. Вот я ее себе и организую, как могу. Компенсации. А ваши между собойчики мне глубоко пофигу. Хоть глотки друг другу перекрызите. До встречи. Баба с возу. Кобыла в курсе дела. Да, урод, вот, конечно. Що-то тот. Ладно, идем обратно к этому.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 у меня с голосом как садится. Уничтожить у на нахлонение в сейчас провеселимся. <как> <как> Будем уничтожать этих врагов в школу сработано. Отряд военных уничтожен. Второй отряд мы засекли на АТП. Наем туда. Окей. Сейчас только с возьмем все. Соедин Нюнюс. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Человек. не Я занят. Сейчас мы бежим до варверия на этом. Мало ли, захватили там военные. Смотрите, конечно. Ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спасся, и Дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говорит, дикий спрятал. Ладно, я скажу. В доме, недалеко отсюда, на чердаке спрятал. Смотри-ка, раскололся. Загнильцовой орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он, небось, заждался уже. Обязательно. Друзья, ну это мы сделаем в следующей серии, и там дальше уже... Сразу Выбирай, сталкер, появилось. что тебе нужно. Заходи попозже. Может, разживусь чем -то к тому времени. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк. В следующей серии мы пойдем значит, к Сидоровичу. точнее за клинику оборону потом сидячку бандиты okay. ладно всем удачи друзья всем пока